О нет, о нет, о нет, о нет. О нет, она! Она, она, она, она идет за нами! Она идет за нами уже все! Она уже вскоре, за нами придет! Не надо! Где ты? О -о -о -о! Здорово, здорово! Веселая, женщина, Она меня в первый раз я так на нее ржал вообще жестко, к сожалению, блин. Ну, ну блин, там такое хорошее видео вышло, вам честно говорю, там. Так... Кто это топает? Зачем? Зачем именно в моем доме слоны? В здесь мой дом. А, Мать его! Это ноги длинноногие слоны! Мать идти в Африку, это мой дом! Факен фак, слоны видели! Да хватит топать, дом сломается! Из-за тебя, между прочим. Ай, фу! Отойди! Дура, что ты улыбаешься? мне тут совсем не смешно! Это, конечно, все очень весело, но зафига меня в каждой игре насилывают. Вам что это так сильно нравится. Тихо-тихо-тихо-тихо! Уйди! А это, я так понимаю, сама уже дочка лигу. Подруга, сваливай. Сваливай. Ну свали ты! Меня здесь нет. Она меня нашла, да? Она теперь не уйдет. Может выпрыгнуть и попытаться убежать, хотя мне кажется, что я заспавнюсь именно там, где вот она стоит. Ну что, скри, ск скри, скри мы ловим? Ну давай. Ну да. А, вот дверь, она просто. Ах ты ж мразь, ебаная! Пошла в жопу, скотина. Ну и со, не дай бог, такое в жизни случится. Так это нам приснилось, что ли, епта? Товарищи. это еще за черт, что за черномазый тварь? Чего, Гуталина обожралась? Намазалась вся, блин. Так, но ну мы ничего не боимся, да? Мы же ничего не боимся? Вообще я нихуя не боюсь, если честно. Так-то. Эээ, uh, ибо, блять, ну это совсем какая-то детская вся хуйня такая. Ай! Ай, сука, сука, сука, сука, сука, сука. Ай! Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. А, ну так о чем я, это. Походу, он здесь. Господи, шо это. Ну, походу это был монстр, но мы его как-то через дверь увидеть не смогли. Я ненавижу кошмары. А -а -а -а, господи. Что это за хренотень? <паспал> господи. Ну, в какую фигну на меня черная баба напала? <паспал> Ой, это ты что че такая черная, блядь. Мне пизда, мне пизда, убегай. А что сделать-то надо? а я вот так вот, хули, блять, я же, блять, ебанашка Ебанашка. Ну и соответственно сейчас, конечно, ненавижу кошмар. А, ну все сначала да, делать. Я не исследовала карту. алё. Нет, это здесь. Блять, это здесь. Ух, так, ладно, все, закрываем глаза. Сука! О, Блять, блять, блять! Блять, блять, блять, блять, О, блять, блять, блять, блять, блять, блять, да да Ой, нахуй. О, бля. Сука, сука, бля, да как так-то? О, блядь о ну нахуй. Ребята, я надеюсь, вы готовы. ой ой ой ой ой ой ой ой ой Девушка, зачем? Зачем вы такая черная? такая тебя была, да? И мы проиграли. Ну и сон, не дай бог такой в жизни случится. А, но сейчас случится, да? <яркот> Блять, это кто заходит что? Ли? Всё, ну я отсюда. А бля, в смысле? А Пошёл, пошёл, как бежать, как бежать, как бежать, как бежать, как бежать. бли в жопу. Чё это, чё это за черная чёрка, господи? Открывай, открывай, ёпт брот же. Серьезно, это сон был? Чё она такая страшная, блин? Псипед. Кажись мы зря вот этот вот огонь оставили, походу э, она туда прыгнула и покрасилась в черный цвет, -мо. Что за гребаный проходной двор у меня на хате? Вау! А! Держи Е! Что это было, боже? <плес> О, дверь, блядь. О! Я думаю, вот кто будет нашим врагом, очевидно же. И она на Катя похожа. Катя, да, это Катя и есть. Только тут она черная вся. Прикольно. Ну и все. Не дай бог такое в жизни случится. Вот, а блин. А! А! Она мне ничего никак не затронула мою душу, короче. Не испугала меня. Поехали дальше. Я просто крикнул. Ну, крик — это не признак страха, крик — это просто признак радости. Так, ну мы ничего не боимся, да? Мы же ничего не боимся? Вообще я нихуя не боюсь, если честно, так-то. А, ибо, блядь, ну это совсем какая-то детская вся хуйня такая. Аааа сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука... Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля... А, ну так о чем я, это... Господи! Что это за хренотень? Ну, в какую фигню на чёрная бабу напала?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 Это кто заходит, что ли? Смотри, хуячий. А, блин! В смысле? Пошел, пошел, как бежать, как бежать, как бежать, как бежать, как бежать. Вы были, были, были, в жопу. Вс ⁇ это. Вс ⁇ это за черная пеш ⁇ господи. открывай, открывай, ⁇ пта-дур. Вот говорил же. Серьезно, это сон был. Она такая страшная, блин! пипец! Конечно, мы зря вот этот вот огонь оставили Походу э, она туда прыгнула И покрасилась в черный цвет, демо-моё! кто это топает? Зачем? Зачем именно в моем доме слоны? В торге есть мой дом! А, мать его! Это черные длинноногие слоны! Мать иди Африку, это мой дом! Факен фак, слоны миггери! Да хватит топать, дом сломается! Из-за тебя между прочим. весело, но зафига меня в каждой игре натягивают, потому что это так сильно нравится. <свес> Блять! Ты кто? Ты кто? <свес> в смысле? Стоп, стоп, стоп! Я не исследовала карту, алло Блять, это здесь. Ух, так, ладно, все, закрываем глаза. О, блядь, там стоит. Где? О, сука. О, блядь. А, -а, а, да, да, да, да, да, да, Ой, О, бля. О, сука. Сука, бля, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, нахуй.